Нужно ли работать студенту? Правда, что работа и учеба ⁇ вещи несовместимые? И правда ли то, что голодный студент ⁇ хороший студент? В эфире программа Твердый знак и мы ее ведущие ⁇ Роман Полинсков и Марина Хакимова. Добрый день. Работать или учиться? Деньги или знания, что первично? С этим вопросом я хочу обратиться к нашей первой главной героине. Это Дарья Авдеева, студентка юридического факультета Казанского федерального университета. Здравствуйте, Здравствуйте Дарья. Большое спасибо. Учиться или работать? Учиться. Почему? Я убеждена, что нужно учиться. Я убеждена в важности, необходимости учебы и получения знаний. Я объясню почему? Во-первых, личный опыт, личный опыт переезда в Казань, когда я пыталась успеть все, вот такие были глаза, мне нужно было и учиться, мне нужна была научная деятельность, мне хотелось попробовать себя в практике, но останавливаться не только в своей профессии, мне хотелось танцевать, участвовать в разных мероприятиях. Что я получила? Я получила вот такие вот глаза испуганные, и я начала понимать, что я не успеваю ничего абсолютно, и, наверное, только к третьему курсу я поняла, что все-таки… Учеба, учеба, учеба. Особенно в нашей профессии, и не только в нашей. Я убеждена, что мы живем в очень сложное, турбулентное время, когда в этом потоке, в этом постоянном беге нам нужно успевать все. Мы с утра на ногах, и до позднего вечера мы бежим. И пропадает ценность, важность знаний, узкопрофильных знаний, важность и ценность ремесел. Практически уже насталось ремесленников. Все... Квалифицированные э, специалисты, они знают все. У нас в профессии э, выпускники, они и в гражданском праве, и в уголовном праве. Ты понимаешь, какого э, уровня этот специалист. Обычно все профессиональные юристы, они выбирают узкий профиль. Ты сразу понимаешь, что да, это специалист. И это э, приводит к тому, что на самом деле не остается... Настоящих профессионалов. а Это приводит к тому, что медицина хромает. Мы все жалуемся на то, что у нас плохая медицина. Законы у нас дурацкие. Мы все жалуемся на это. А все это идет от того, что люди, кто занимается этим, они с самого начала студенческой жизни, они, наверное, торопились, что-то что -то упускали, потому что допускать такие ошибки. Когда мы читаем закон и думаем, «Господи, кто составлял где учился этот человек?» Хотя эти, эти люди все занимать какой-то пост значимый. Поэтому я убеждена, что все нужно делать свое время. Если есть время учебы, нужно учиться. И не только в профессии юриста, медика или какой-то еще особо важной профессии, кто несет ответственность за жизнь, судьбу человека принято говорить. Если ты занимаешься балетом, стой у станка с утра до вечера, и только тогда ты будешь считаться профессионалам, артистом балета. Если ты занимаешься музыкой, будь добр, не просто сочинять песенки на гитаре, но и знать грамоту, знать основы классической музыки и так далее. То есть в любом деле нужно начинать с АЗОВ и нужно получать хорошую школу. Я в этом убеждена. И если у нас будут хорошие профессионалы с хорошей школой, то, наверное, страна, в которой мы живем, будет выглядеть иначе. Очень важное замечание на самом деле, то, что вы сказали, потому что действительно, если мы говорим о профессионалах, то это люди, которые должны именно учиться и несколько лет, да, все, все годы учебы. Ну это да, но все равно. Я на сто процентов уверен, что по-любому есть в программе обучения такие пары, которые ну, идут на общий кругозор. Даже вот их пропускать... Как? Нет варианта, Нет. допустим, пойти э, поработать даже тем же журналистом, но в юридических делах. Mm -hmm. То есть приходить на судебные заседания, слушать, как они там работают. Ты вдобавок за это еще деньги будешь получать, за то, что статьи писать. Вот это нереально сделать так? Есть какую то не очень да, вот пойти поработать. Есть такой вариант? Я считаю, что можно успеть все. И правильно планируя свой день, ты можешь и успеть сходить на пары, быстренько покушать, побежать и поработать. Если уж и в этом есть какая-то необходимость, в деньгах, финансовых средствах. Но не нужно абсолю абсолютизировать то, что если мы учимся, то нужно поставить крест на личной жизни, на интересах, хобби. Нет, это не так. Ну так да, сказать, без личной жизни не то будет. Так что не нужно ничего абсолютизировать, просто нужно четко понимать, что на да, первом месте это получение знаний, потому что мы живем в информационное время, и знание – первое. Я, считаю, так. я хочу сейчас обратиться к нашей следующей героине, это Виктория Новикова, тоже студентка, но уже другого факультета, институт журнали, факультет журналистики. Виктория, ваше мнение? Ну, я как раз-таки отношусь к тем людям, которые стараются, несмотря на этот бешеный ритм жизни, все-таки успевать все. Я сколько себя помню, сколько меня помнят мои друзья, они не дадут мне соврать, что я... Я люблю такой бешеный ритм жизни, я обожаю совмещать и учебу, и работу, и стараюсь, чтобы ничто, ну, ни то, ни другое не страдало. Вы то вот, что я пропустила месяц учебы буквально, да, все думали, Вика, как ты это все успеешь, там, как ты будешь наверстать, наверное, в университете, тебе там вообще не дадут жизни. Неделя, которая прошла учебно, показала, что, может быть, мне можно было еще поездить. А где ты, кем ты работаешь? вы работаете? Ну, я танцую, танцую в шоу-балете, и как раз у меня был контракт на полтора месяца. Вот. И я так уже работаю второй год Ты ведь на красный диплом идешь, да? Да, еще кто может на красный диплом Надеюсь, этот год никак не Вот Человеку, который идет на красный диплом Поделись, может сказать, формулой успеха Как ты два года а Не появлялась первые месяцы на парах Как ты договаривалась с теми преподавателями Добавок мог сыграть такой фактор Что один преподаватель ушел на его место другой И факт того, что будет тот преподаватель новый Который будет милее, чем старый Может он позлее будет как ты вот с этим вообще справилась? Я не ставила себе такой цели. Я обязательно буду прям кровью потом бороться за этот красный диплом. В школе, да, у меня была такая болезнь вот этого. Какую мне оценку поставили там? Нет, я должна исправить. Но в университете я наоборот это отпустила. И не была такой вот прям зуб... Ну, я имею в виду такой ботан, на которого нужно равняться в этом плане. Поэтому... Если так можно сказать, это не будет слишком громко сказано Это просто мои заслуги те же самые Да, Я не специально ничего не делала mm, То есть у получить... тебя чисто случайно получается красный диплом mm, Ну, можно так и сказать да. Ты Танц... понимаешь, что многие люди тебе сейчас будут завидовать Вот я сижу, учу вот это все А тут у какого-то человека, который танцует У которого все случайно получилось, у него красный диплом Я, кстати, очень боюсь из людей Давайте об этом не будем А вот скажи, какой толк будет от этого красного диплома? Честно, сама не знаю ну, примерно, предположи. <смех> ну, это, скорее, просто какая-то приятная вещь. Не, не, не все работодатели вообще обращают внимание, какой у тебя диплом. Мы себя прекрасно знаем, ты придешь, и он будет проверять твой уровень знаний, да, и не будет смотреть на эту корочку. Ну, самое главное, чтобы соответствовали знания к тому, что написано в дипломе. Вот и все. Самое главное, Вика сказал, что бы проверять работодателя. Да, не я. Так я же не утверждаю, но надо быть, значит, зомби. Я вроде не похожа на зомби, да? Ну, отлично. А сейчас я хочу обратиться к нашему эксперту. Это Лейля Рашидовна Сабирова, старший преподаватель кафедры татарской журналистики, кандидат филологических наук. Добрый день. И скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что некоторые ваши студенты работают? К этому факту я отношусь спокойно, потому что если вспомнить, как я училась, да, я уже со второго курса уже работала, вот как вот ранее сказали, получил красный диплом, мне это как бы не помешало, с отличным закончила аспирантура, то есть может быть специфика журналистики как-то вот в этом связана, я сама преподавая, ну вот это как бы предмет, все равно упор делается на практику. Журналист, не практикующий, я считаю, он не журналист. Чисто теоретически, только давая теорию, изучая жанры, нормальный журналист ну, невозможно вырасти. Он должен работать в этой сфере. А если это врач или юрист, вот как у нас Дарья говорит, что ну, даже с политической да. точки зрения нужны профессионалы в стране. Это я согласна. То есть если врач, то действительно я бы, например, не рискнула бы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 Некоторые студенты, они, да, они могут даже с помощью учебы зарабатывать деньги. То есть у нас в нашем университете очень много возможностей. На сегодняшний день очень много разных стипендий, разных грантов. То есть человек полностью вникает в учебу, то есть для него учеба на первом месте, и благодаря учебе он может для себя обеспечить. А есть, как бы, такие специальности, которые более творческие, Тогда, да, может быть, действительно там стоит и ну, не помешает ей где-то поработать. потанцевать. Ну, а если <смех> мы вот, сделаем упор на таких студентов, которые работают не по специальности, они вот, допустим, учатся на тех же самых журналистов, но работают в том же самом Макдональдсе. Угу. Вот. А а не ли может ли быть такое, то что вот, они могут сказать, то, что я работаю в Макдональдсе ради того, чтобы я научился разговаривать с людьми? Вот как вы с такими студентами, те, которые именно не журналисты, ты вот пошел, пришел учиться на журфак, но ты не работаешь журналистом, у тебя только одна голая это, теория. Ну понимаете, еще нужно как-то ну, ситуативно решать этот вопрос, потому что ну, может у него действительно не на что жить. И он не от хорошей жизни пошел в Макдональдс и зарабатывает денег. То есть это, не, ну, это, как... это сразу получается то, что журналисты плохо, это мало получают. Да, если он, но если он это, учится на журналиста, что ему мешает пойти работать журналистом? Ну, значит, он не может себя раскрыть в журналистике. То есть, получается. У нас э, в зале находится Руслан Кизюров. Здравствуйте. Вашу позицию хотелось бы узнать, потому что э, вы не журналист. Хотя даже студент. Да, я э, не журналист, к сожалению или к счастью. По поводу соотношения вообще учебы и работы, я придерживаюсь той позиции, что нужно все-таки в, в студенческую жизнь заниматься учебным процессом, давать себя полностью этому. У меня был личный опыт работы, тоже по специальности. Могу сказать только то, что если это работа в каникулярное время, то да, это не мешает учебному процессу. То есть я считаю, что такое совмещение возможно, но никак не если... Студент обучается научной форме обучения. Ему не следует, я думаю, работать, потому что это очень тяжко отражается на его. Вот, как сказать, времени. Вот на моем времени, например, это отразилось очень, так скажем, сугубо плохо, потому что я ничего не успевал, я начал, у меня появлялись хвосты по учебе. Кем вы работали? Я работал помощником юриста в юридической компании. То есть, ну, я стал чувствовать дискомфорт. Какой. То есть, у меня не то, что были претензии, как бы, к учебе или к работе, а к самому себе в первую очередь, потому что я перестал успевать то что я успевал например летом делать да вот на работе а в учебе тоже я не чувствовал от себя полной отдачей. и поэтому я решил то что а, учеба учебный процесс это основополагающая общая часть вообще студенческой жизни то есть а, как говорили вообще раньше есть поговорка такая век живи век учись то есть я думаю применимы к этим получается у кого 4, у кого пять лет это вообще девиз на эти года то есть на работу всегда человек успеет, я думаю. И как он будет учиться, так будет то есть, отдача от него в дальнейшей профессиональной деятельности. То есть насколько глубокими знания его будут в той сфере, в которую он складывается, то такой специалист и будет полезен в той или иной сфере. Вот считаю, ну, Можно вопрос задать тоже, Руслана? Да, Руслана, конечно. вот ты молодой человек, у тебя наверняка есть девушка, тебе хочется иногда сделать ей приятное, и ты уже в таком достаточном возрасте. Как тогда в такой ситуации? А, ну, это уже другой вопрос, да. Это вопрос личной жизни. То есть в этом плане, да. То есть я подразумеваю какие-то небольшие заработки. В любом случае студенты, они ну, я и думаю, единицы, которые вот сами там живут уже, то есть полностью обеспечивают себя и свою пару, то есть свою вторую половинку, в любом случае, какая-то какая часть дохода, заработка, то есть, точнее, ну, вот вообще денег, она будет от родителей, соответственно, либо от, в каком случае, опекунов там или представителей, то есть, да, я подразумеваю такое, что когда хочется сделать девушке приятную, то есть не хочется напрягать родителей, так скажем, в этом плане, ну, что можно посоветовать как бы, молодым людям, ну, а, работать в выходное время, как-то, я не знаю, ведь не у многих сейчас есть девушки, как... Бы. Но вот у тебя это есть девушка... Это не проблема мира, да, это такое и, ощущение. Нет, то, что не, да, я не могу правильно выразился. А, ну, вот ты сейчас можешь свою девушку отвезти в кино. Да, ну... Э... ну билетов не <связано> такой дорогой. <связано> ну ладно, представь. <в> <связано> если съездить и там куда-нибудь, и... наверное, то ну под... конечно, подружим, да, то есть э, все равно я веду к тому, что полностью содержать как это ну, делают взрослые люди, если <связано>, так скажем, полноценной жизни, то есть я думаю проблематично очень будет. Конечно, какие-то мелкие подарки, ну не мелкие, в смысле небольшого масштаба подарки можно делать кино, там или Цветы, то есть это не проблема, я думаю. А, вот. а кто вот из зала, из молодых людей может более чем кино позволить для своей девушки? Это Михаил, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Михаил Захаров, я из Института физики КФУ. Вообще, то о... есть вы дорогой жених, да? То есть о... вы в первую очередь институт физики тоже. Я бы хотел как-то посмотреть на вопрос учебы и работы с точки зрения студента Института Физики. У нас в Институте Физики принято так, что студенты в процессе обучения работают в лабораториях. Институт Физики представляет возможность как-то проявить себя в профессиональной деятельности и вследствие этого выиграть стипендии. Существует много различных стипендий, не знаю, как в других факультетах, но в Институте физики многие ребята получают хотя бы одну из возможных стипендий. Например, уже повышенная академическая стипендия, которая дается отличникам или тем, кто занимается наукой, составляет 15 тысяч рублей. По-моему, это неплохо. Также, если студент плотно работает по своей специальности в научной лаборатории, общается с профессорами, выступает на конференциях, делает какие-то исследования, он может принять участие в грантах, которые наши специалисты получают, выигрывают. Это обычное дело для института физики. И, соответственно, в моей группе практически все студенты либо работают в лаборатории, либо работают в предприятиях, которые Наукоемки, То есть, может быть, не обязательно э, физик, но программист в сфере какой-то связанной с физикой. Э, поэтому, э, подводя итог, я могу сказать, э, в институте физики э, работа и учеба, они э, живут в таком симбиозе. Э, и, э, занимаясь профессиональной деятельностью, можно обеспечивать себя и вполне достойно. Сколько вы получаете, например? Очень интересно. Сколько вы зарабатываете, учась? Так, скажем. <связан> Давай, это получится. Отлич, Я... Отличная реклама института физики. Сейчас <связан> <Ща, связан> на камеру это скажи. <связан> <связан> И, вот, институт физики. Повышенная академическая стипендия – 15 тысяч рублей. Потанинская стипендия – 15 тысяч рублей в месяц. Стипендия British Petroleum – 15 тысяч в месяц. В институте физики вполне реально получить эти все стипендии одновременно. Не на том, вот. Можете да. поступайте в институт физики. Я вообще Спасибо. думаю, что у Михаила даже проблемы насчет траты на, девушки, на девушку не будет, потому что ему достаточно заговорить, ему достаточно встать, и она уже будет э, рада. А сейчас я хочу перейти к следующему гостю, у которого титулов вот, для студентов просто мечта. С вашего позволения я их всех зачитаю. Это стипендиат правительства Российской Федерации и Оксфордского российского фонда. Номинант от э, КФУ на получение персональной стипендии имени Лихачева. Студент Института международных отношений истории Эдуард Свириденко. Здравствуй, Эдуард. Здравствуйте. А ты, вот, я вот посмотрел, у тебя реально очень такой большой послужный список вот этих стипендий всех. А поработать ты не пробовал? А, нет, под у меня еще, к сожалению, нет. И я не знаю, почему так получилось. А за 4 курса учебы я еще ни разу, ни разу мне не было возможности даже работать, Потому что все, все свое свободное время я посвящал именно учебе, участию в конференциях, в международных форумах, в семинарах. И поэтому у меня, может быть, просто не оставалось времени для работы. А личной жизни это не мешает? Личной жизни не мешает. Я живу далеко от дома. И, в принципе, вся моя личная жизнь она осталась там. То есть только учеба. Получается, 100% вашей жизни – это учеба? Нет, не только учеба. Я имею в виду, что если… если я считаю, что если человек уступает в университет, он должен все-таки большую часть своего времени посвящать именно учебе, а не какой-то работе, и там подработке. Если, Безусловно, если нет финансовых средств, если нужна какая-то поддержка финансовая, то если остается еще время на это, то, конечно, нужно подработать. Но что я хочу сказать, что, безусловно, я потрачу время не только на учебу, то есть это еще хобби, я также пишу музыку стихи, занимаюсь творческой деятельностью, поэтому не сказать, что я какой-то там ботаник, который только учит, учит и участвует в каких-то конференциях, пишет публикации. Ну а вот ты как думаешь, вот смотри, таких студентов, которые хотят получить сти стипендию, ну достаточно много, как минимум 100 человек на поток найдется, но не каждый из них это сможет сделать, а вот работа по, по специальности даже. Как? Не прокатит такой вариант, чтобы они работали? А, чтобы они работали по специальности и получали стипендию? Ну, можно и без стипендий. Вот у тебя вот есть свободное время даже. Может, не хобби, а вот по специальности попробуешь работать. Деньги, опа, еще больше стали. Ты как думаешь? Я, я не знаю. Я говорю о своем опыте. И поскольку я не пробовал работать, я не думаю, что у меня... Ну, давай пофантазируем. Вот как ты это себе представляешь? Вот а? если бы ты пошел работать, ты бы смог все вот это... И научные конференции, и на пары прийти, и там... Скорее всего, не пришлось бы пропускать много занятий. Угу. Для меня, а в принципе, пропуск занятий. Это для это... тебя табу целое, да? Да, это большой стресс. Серьезно, я вот скоро в конце месяца уезжаю в Испанию на... для участия в международном форуме. Я пропускаю около двух недель учебы, и для меня это серьезное испытание. Что будешь делать эти две недели потом? Как наверстывать? Да, это будет мой первый опыт. Первый опыт за четыре года? Ты... Это... Готовишься как-нибудь к этому опыту? А, да. Там Как-нибудь к преподавателям подходишь? Там, вы знаете, то, что я начинаю начинаю скоро, скоро начну подходить. А, <свят> там можешь вам привезти что-нибудь из Испании там, <свят> в таком духе. <свят> У тебя получается четвертый курс, да, бакалавр ты? А что дальше будешь делать? Магистратура, конечно. <свят> Магистратура два года, отлично. Два года жизни мы выиграли. Дальше. А, нет, во время магистратуры я тут планирую начать работать, потому что магистратура дает больше, больше свободного времени. Mm -hmm. А что делать? Какая работа? Uh, да, связано с языками, с переводом. Я еще не решил, это надо думать об этом. А ты не пробовал uh, на творчестве в своем зарабатывать? Ты вот говоришь, пишешь стихи, пишешь, что там еще пишешь? Музыку? Uh, стихи я пишу редко, в основном пишу музыку. Я пытался продавать через интернет, но это требует тоже больших вложений и раскрутки. То есть, пока что я в этом успехе не добился. Пишу музыку только для себя, для друзей. А кому интересно, я выкладываю все это в интернете, и кому нравится, они слушают и поддерживают меня. Ну вот, написал ты музыку для друзей, а они, вот, типичное сарафанное радио, они не могут это все передать. Даже если ты, можно, ты переводчик же там, ну, грубо говоря, так получается, вот написал стих, допустим, под песню. Ну вот у тебя и, ну, целая песня получается, под музыку, точнее. Ошибся. То есть перевести ее на другой язык, на иностранном, эти же песни больше расходятся, чем российского звучания? Это мой хобби, оно не настолько серьезно, чтобы вот так вот раскручивать себя. То есть и в основном я все пишу музыку для себя. Именно потому, что это интересно мне, потому что у меня есть для этого желание, для того, чтобы я мог слушать ту музыку, которая интересна именно мне. Вот я тут хочу вспомнить об Ильхаме Ибрагимове, который у нас да, в зале тоже Насколько я знаю, Ильхаму удается и удавалось прожить на 3000 рублей в месяц. Он не работает, я так понимаю, да? Как вам это удавалось? Ну, секрет в этом просто. Все мы очень часто тратим деньги на абсолютно ненужные нам вещи, либо лишние вещи, которые нам, в принципе, ну, как я уже сказал, не нужны. Ограничить расходы можно тем, что в основном расходы идут на еду. И вместо того, чтобы покупать готовую еду где-нибудь, там в кафе, в столовых, конечно, в столовых тоже не всегда можно приготовить еду, но в столовых тоже надо ходить. Но в первую очередь покупать еду, чтобы приготовить ее. И это получается сильно экономно. То есть мешок картошки вы там покупали на месяц, да, скажем? И на этой Например, вот я вот вчера буквально был в магазине, да, не скажу в каком, но в известном. Килограмм картошки 10 рублей стоит. 3000 рублей в месяц, это получается, можно купить, насколько я могу сказать правильно, 300 килограмм картошки. Но ну, од одна картошка я... ты сыть не будешь? Ну, это к примеру, картошки можно и лук немножко, и там морковь, это тоже все не, не так дорого. Те же самые макароны. То есть, а дорога? Проблемы. Дорога? Скажем, в университет. Вот, например, дорога. Вот, э, многие у нас студенты живут в деревне универсиады, э, ну это достаточно далеко от университета, э, кто-то живет чуть ближе, например, на Аделе Кутуе, и э, а, с Аделе Кутуе можно дойти до университета пешком буквально за полчаса, даже меньше. То есть выходит Расстояние пешком. 3 километра, да, это и с утра полезная прогулка, ведь э, сейчас люди довольно-таки мало двигаются. И времени иногда на спортзал не хватает, а тут небольшая разминка такая, приятная и ну, с полезным, грубо говоря, и экономится 20 рублей, а эти 20 рублей еще непонятно, экономят или нет, ехать с утра в заполненном автобусе, битком набитым, приходить в универ не просто вымотанным, но и уже обозленным, а тут прыжком пройтись, посмотреть, подышать свежим воздухом, и ну, вы поняли, да. А не проще сделать так, проснуться на самый первый автобус, ехать в нем пустым до университета, потом до пары, вот это все время, а потом терять время там, А прочее. потом терять время, ждать там пару. Мне кажется, что все-таки нужно время тоже экономить. А где вы учитесь? А я закончил Институт массовых коммуникаций. И вы не работаете? Практически нашел работу по специальности. Нашли а работу недавно? Практически, еще Практически нашел. Да. А фактически? Фактически нет. Отлично. Появляется такой вопрос, откуда 3000 рублей? Э -э не буду лукавить, родители помогают. Угу. Ну а так советуем Теперь всем, ну, студентам, полный. живущим в деревне университета, бегать до университета. Тоже полезно, да? Всего 10 километров. 8. 8? 8 километров? Ты да? Сколько времени. По времени, ну... На километр примерно, если энергичным темпом идти, на километр тратит 10 минут. Я представляю, зима, минус 20, девушка на шпильках. 8 километров. Вот это не надо как раз к четвертой паре дойдем. Да, да, да. Ну да ладно, неудобно, парень. Я, на я вот по себе пробовал идти от, точнее, до деревни, университета, до ЖД вокзала. Ну, ну нормально, за два часа я дошел. Но вот Экономил девушка... тоже. это mm. было ночью. Никто не, не ездил никто. <laughs> вот, А так. Девушкам, конечно, будет очень тяжело. И опасно. У нас э, в зале есть еще один очень интересный человек, Константин Новиков. Я знаю, что вы поступили на престиж, в престижный вуз, на престижный факультет, куда как раз девушки мечтают всегда поступить. И, ну, молодые люди тоже. да, на Актерский факультет. И ради работы бросили все это. Ну, хочу сказать, что есть такой процент людей, которые идут за образованием не только лишь потому, что они сами хотят его получить, а потому что родители и родные мечтают, чтобы их ребенок получил это образование. Меня провела, можно сказать, двоюродная сестра за руку на этот факультет, и я поступил, и любовь в то время сыграла главную роль, и, и мне дали месяц на то, чтобы я исправил свою букву «Р». Мне месяц задавать нельзя, я пошел сразу же работать, чтобы устраивать свои девушке сюрпризы, чтобы она была счастлива и довольна, находясь рядышком со мной. Ну и потихонечку э, работа меня, так сказать, поглотила, почувствовав, почувствовав вкус денег. И поэтому э, желания и мысли об учебе у меня ушли на, втор, на второстепенный план, на второй план. А что второй. вы делали? Как... Где вы работали? Ой, я, на самом деле, испробовал очень много разных профессий, и э, на рынке работал, э, продавал разные вещи, и цветами торговал. И человек, как человек без высшего образования я успел поработать и заместителем директора туристической фирмы, и директором Это все э, актерские профессии, на самом-то деле, а? Как ты думаешь? Ну, не то, что актерские, а то, что... Талант, так талант вот нет. Это. Ну, и если есть желание, клиента. то можно найти себя, в принципе, везде. Вот у меня э, есть желание для того, чтобы порадовать своих же родителей не так, чтобы для себя, да, и получить все-таки высшее образование, чтобы они были счастливы и довольны. И поскольку, э, будучи уже таким человеком, который получает такие должности, да, то наверняка оно нужно все-таки, потому что люди спрашивают, а где ты учился «Какое у тебя образование?» И могу вот похвастаться, что сейчас даже написал, творческим тоже занимаюсь, написал гимн для своего района, я из Перми, и администрация Кировского района города Перми тоже поблагодарила меня за это. И, соответственно, выступления тоже появляются. Из выступления Константина можно сделать такой вывод, то есть, что человек хорошо поработав, может быть, даже не один год, все равно приходит к выводу, что высшее образование необходимо. То есть опыт работы, он дает ту уверенность, что, бывшее, что высшее образование нужно получать. Вот я хотела бы обратиться к залу. Какие еще есть мнения? Учиться или работать? А, добрый день, Руслан Давлетшин. Я работаю по своей специальности, с, можно сказать, с двух месяцев с крайних двух месяцев одиннадцатого класса школы и вот до сегодняшнего дня вот я прошел за это время несколько изданий ну, но я журналист вот и за три года учебы пришел к выводу что нужно либо работать по своей специальности и учиться либо учиться и уже потом начиная там, с третьего курса работать по своей специальности а почему Первый вариант – это он выигрышный в каком плане? Приходишь на пару, преподаватель объясняет что-то новое. Ты это уже понимаешь, потому что ты это где-то уже проходил вот, на практике. А в чем второй вариант выигрышный? Сидишь на парах, зубришь, учишь, приходишь потом в редакцию, тебя просят сделать репортаж. Ты уже знаешь, что такое репортаж. Вот. На самом деле у меня вот какой парадоксальный случай периодически происходит, когда я сижу на работе и потом возвращаюсь в университет. Я пишу в течение дня новости, то есть их бывает много. Я, я вхожу в какие на какие-то выездные задания, прихожу в университет, преподаватель, мне, а преподаватель объясняет эту тему. Я, естественно, до этого с ни сном, ни духом, а потом выясняю после его объяснения, что я этим занимаюсь уже на протяжении двух месяцев каждый день. Вот. А, так что дол, должно быть и теоретическое, и практическое наполнение. Потом еще, а, как со мной было, например. Я так получилось, что выпадал с ноября 2014 года по, получается, июнь 2015 полноценной своей профессии. Я приходил в университет, мне было жутко скучно. Я, я, я не знаю, у меня, меня, меня за это время развел, э, развелась экзема на руках. То есть, есть дурацким для меня это так получилось. Да, действительно, тоже чувства к одному человеку сыграли свою роль тогда. И я думал, что все будет легко, легко. и в итоге две, два своих места работы, два издания, я тогда потерял. Вот. И, а потом как-то устроиться уже так не получалось. Они мне, естественно, приносили достаточно такой приличный доход. То есть я там 10 раз мог сходить на задание, 7 тысяч в конце э -э, месяца получить, потому что я не только пишу, я еще фотографирую. Вот. Так что же первично Вот из э -э, работы, учебы, деньги, знания, любовь? Э -э, если у вас... Э -э, давайте так будем рассуждать, потому что тут однозначного ответа в целом... Нет, будем рассуждать так, если у вас семья полная, родители молодые, там их не больше 40, просто у меня так получилось, у меня оба родители пенсионеры, вот, и семья, можно сказать, неполная, вот, и поэтому я как бы с первого курса решил себе нарабатывать вот этот багаж, багаж, багаж опыта, знаний, каких-то навыков профессиональных... Я, я за это время даже студентом года стал в Казанском федеральном университете. То есть, несмотря на то, что у меня с учебой какие-то есть проблемы, я их недавно только более-менее с ними расквитался даже за третий курс. Я считаю, что я достойно эти вот три года, постоянно, постоянно находясь в работе, в центре событий, потому что я освещал посадку деревьев в деревне универсиады с первыми лицами там у меня, было куча, у меня было куча людей, самых известных. А вот скажи, ты говорил, то, что вот есть такой вариант, то, что человек вот, сидит на паре... Под, подожди. Сейчас, сейчас, дай скажу. Сидит на паре, зубрит все, и он это все может спокойно с этим багажом знаний идти в редакцию, ему скажут, напиши репортаж, он знает, что такое репортаж. Но он написал полную лажу. Ему за это деньги, думаешь, заплатят? Ну, Нет. Вот как быть таким студентом? Понимаешь, не все сразу. Не все сразу... То есть есть какой-то адаптационный период, может быть месяца два. Человек, у которого есть знания, он за эти месяца два он спокойно войдет в работу. Если он еще к этому приспособлен, то есть если он, он должен, естественно, обладать какими-то такими э, бойцовскими качествами. Так вот, если у вас семья полная, если у вас все дома хорошо более-менее, мама с папой живы вместе, живут, есть доход в семье. Тут, конечно... И, и, и им немного лет, то есть до 40 или чуть после, то тут, конечно, желательно учиться. А если другая ситуация, то тут э, стараться... Я вот хочу тоже ответить э, На вопрос о расставлении приоритетов да? Я считаю, что вот независимо От э, того, что полная у тебя семья Или не полная, у меня вот не полная семья да? И если ты мужчина, ты должен Все-таки работать И на первом месте у меня работа стоит Если получается получить образование То это здорово, это еще тебе в копелочку Дополнительный плюсик Но ты мужчина, ты должен обеспечивать свою семью И если у тебя еще получается помогать своим родителям То цены тебе, можно сказать, нет Поэтому, э, а девушка твоя а девушка пусть твоя учится, получает образование, и тем самым тоже тебе что-то подсказывает в жизни. продолжить твою мысль. Вот, тут действительно, то есть наша задача у мужчин не быть вот слабаками в этом плане. То есть если мы зацикливаемся только, ну в данном случае вот у нас контекст учебы или работы, если мы зацикливаемся только на учебе, мы ничего не зарабатываем, мы, по, мы, мы, мы практическую пользу обществу фактически не приносим, если мы не получаем какие-то гранты, стипендии. Как вот. приятно женщинам слышать это, вот, вот да, столько а... мужских, мужчины зарабатывают деньги, все ради женщин. Девушки, учитесь. Да. Все, все. да, и вот в да, первую очередь девушки, учитесь, а мы, мужчины, будем зарабатывать. Есть, Давайте есть, девушек ну, послушаем. Знаешь, если, если мы, готовы, наш, там, если вот мы это... только работаем, наш, на, наш риск быть... Разве что про арабом настройки. Вот э, за сим хочу передать слово ко Девушки, другому. пожалуйста. <свят> Шахноза Вахидова. Э, я считаю, что основная работа студентов это все-таки учеба. Я по своему опыту могу сказать то, что э, до этого курса, до четвертого курса я э, училась. Училась причем не только в одном месте, но еще и на дополнительном образовании, на вечернем. Помимо этого, я работала. Времени практически не хватало ни на что. На меня даже начали обижаться друзья, что времени не хватает на них. Из-за этого возникали недопонимания. В этом году тоже я решила попробовать все-таки совместить учебу с работой. Один месяц продержалась, все, меня больше не хватило, поэтому, потому что и курсовые, и диплом, сами понимаете, четвертый курс. Uh, поэтому, тем более, я еще получаю стипендию, то, конечно, не такую <laughs> масштабную, как мои коллеги здесь, тоже повышенную академическую. И Сколько? В целом в 10 тысяч в месяц выходит. Ну, можно же. Поэтому можно я делать. решила, что те же самые деньги я получаю, как бы работая, почему бы я не направила свои силы на учебу, и учебу получала эти же деньги. Mm -hmm. uh, я хочу отстоять позицию молодых людей, которые... Uh, Хотят учиться, да? То есть, если говорить об образовании в целом, то, ну, не знаю, Руслан как ты сказал, да, и все это так поддержали, то, что о, здорово, если девушки там учатся, а мужчины пусть работают. Но, извините, меня не привлекает мужчина, который э, едет на крутом автомобиле, э, постоянно трясет рукой, и у него там, ну, наверное, он хочет показать, какие крутые у него часы, и ты понимаешь, что, что в этот момент тебе мороз не... минус 40 вытащит эту руку, чтобы показать. И ты понимаешь, что, что тебе в этот момент даже с человеком поговорить не о чем, потому что э, человек постоянно зацикливает на работе ему кажется что если он это сделать какие-то такие люди что ли вот, которые, нет вот, я мужчины. говорю ну вот к чему к чему стремятся люди до да, которые бросают университет или ну просто а, ночами работают да если брать студентов потом а, приезжают на пары спят там отсиживаются потом снова на работу то есть тут нужно понимать какую цель преследует человек если он в этот момент сидит в лаборатории да и что-то изучает да то есть то, что помогает ему, его первому образованию, это одно дело. Но, извините, когда человек работает в баре, да, а, когда человек а, работает только для того, чтобы создать вот эту имитацию а, богатства, да, то, что а, я иду по улице, и я в красивых брюках, лакированные ботинки, я, у меня… Я весь на свеге а, в таком духе. Не хочется, да? Нет. Ну, то есть, нет, подождите, смотрите. А, если вы разграничиваете, да, слово… Если человек богатый, да… То, э, не знаю, я не исключаю того, что человек, а точнее, я даже убеждена в том, что человек, получающий образование, он э, будет обеспеченным. Я не говорю о богатстве. Богатство, я понимаю, это значит какое-то, ну не знаю, излишество, да, какой-то уже, ну как говорят, это уже разврат, да. А я говорю об, об обеспеченности. Допустим, я получаю образование... И а, с помощью своих знаний я могу а, в дальнейшем а, зарабатывать на свои знания. Да? А, я не считаю, что люди, которые полностью-полностью а, зависят от денег, да, а, к чему-то хорошему это их приведет. Это не так. Вот вы, вот, я не знаю, вы согласны с Кто с этим? больше всего хочет высказаться? У кого да. рука длиннее? Мне кажется, что немножечко девушки могут слукавить, если скажут, что если денег мало, это нормально. Я вот со своей точки зрения не говорю, что нужно только работать. Нет. Нужно развиваться везде во всем, делать то, что тебе нравится, и идти вперед, ставить перед собой цели. И цели ставить надо перед собой всегда только самые высокие, потому что, как сказал мудрец, рано или поздно человек их все равно достигает поэтому если у тебя получается не только работать а и учиться это здорово но есть такие люди вот допустим принимаешь человека на работу да и два человека перед тобой сидят и с одним ты прекрасно разговариваешь поддерживаешь беседу он тебе много о чем может рассказать и поведать и рядышком человек который из которого информацию не вытянешь. И может случиться такое, что этот человек с образованием, а человек, который тебе подходит без образования. В жизни разные ситуации бывают. Поэтому и работать, и учиться. На одном в чем-то чем зацепиться трибуны, нельзя. Чтобы надо мог развиваться везде во всем. Ну, знаешь, а, ты уже говоришь сейчас о личностных качествах каждого человека. да? И мне кажется, то, что это было в 90-х годах, то, что если человек такой а, проворный, шустрый, да, то зачем вообще получать образование? Лучше сразу идти в бизнес. да? А где сейчас можно заработать? Зарабатывают сейчас люди в торговле. Да? А, лучше сразу идти в торговлю. Допустим... А, ну, ты хорошо, считаешь? Хорошо. хорошо. Что ты считаешь? Мне по опыту так сложилось, что, например, я учусь и работаю. Ну, могу совмещать. Как раз работала в области торговли, в области красоты, в области продаж. А, да, это приносит какой-то доход. Но работа, во-первых, нестабильная. Да, это может не хватает на определенный срок, но всегда хочется большего. Я пыталась найти работу, которая будет моей основной. Но, учитывая график учебы, а работа предполагает то полную занятость. Частичную работу найти ну, в наше время немного сложно. Пробовала, не получилось, вот, и, как сказала ты, то, что в области торговли можно заработать? Да, можно, если, наверное, прям любить это дело настолько, что она прям, будешь им гореть, то да, а заработать на этом крупную сумму, когда только совмещая с своей основной деятельностью, как я студент, то есть это учеба. Так, у меня э, есть друзья из э, таких институтов, как э, Мехмат. ВМК, ИТИС, те люди, которые хорошо знают математику, физику, либо информатику. Как эти люди на первых курсах, когда еще у них фактически таких профессиональных знаний нет, подрабатывают, они работают репетиторами. За час можно заработать от 500 до 1000 рублей, в зависимости от уровня подготовки и поработав несколько раз в неделю уже на первых порах, на первых курсах можно какую-то сумму для себя заработать, чтобы например сводить девушку в кино или поесть в столовой грубо говоря. Вот. Смотри, какая полезная программа получается да? Мы выяснили, что можно, во-первых, на 3000 месяц жить Прекрасно, да, еще спортивным оставаться Можно работать, да, какие-то рекомендации по работе Например, репетиторам и так далее Это да. но сейчас предлагаю Лене Рашидовне, как и сегодня эксперт нашей программы Подвести итог всего нашего обсуждения Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я могу сказать, что все-таки... В зависимости от человека. Если человеку дано и он работает по специальности, и может еще не э, в урон учебе заниматься и учебой, то это хорошо. А если э, как бы уходит в другую крайность, то есть э, именно там цель стоит заработать деньги, а, а учеба только для того, чтобы получить диплом, ну, не секрет же, у нас есть студенты, которые э, учатся только ради того, чтобы получить диплом. Есть и такие. Наши здесь сегодняшней аудитории я таких не увидела, чему я очень рада. Но есть такие, которые, да, действительно, только ради диплома. Им знания не нужны. Но, слава богу, у нас, ну, мы живем в таком мире, что без знаний никуда. И поэтому приоритеты здесь расставить очень сложно. И нужно как-то это все индивидуально решать. Большое спасибо! Было очень интересно, и спасибо всем участникам. В следующий раз мы поговорим о том, стоит ли студенту жениться или девушкам выходить замуж. С вами были Марина Хакимова и Роман Блинсков. Спасибо всем, друзья, за внимание, спасибо гостям, то, что вы сегодня пришли. Дискуссия у нас получилась очень интересная, Я надеюсь, то, что к этой теме мы, может быть, даже и вернемся, продолжим, потому что Сомненно. не все успели высказать свою точку зрения. Ну а так, друзья, обо всем том, о чем мы сегодня рассказали, у вас может быть свое мнение, так что решайте, пишите, думайте, оставайтесь нашей программой, смотрите другие выпуски. До скорого, увидимся, пока. Пока.